Hello. На протяжении 10 лет я отращивала вот эту шевелюру. Но вы же не думаете, что я оставлю вас без топ трех причесок с крабиком. Итак, приступим. Первая прическа. Значит, первая прическа, которую мы с вами будем делать, очень гигантная, очень прикольная, очень симпатичная и оригинальная. Главное, оригинальная. Мы берем, прокручиваем жгутик, делаем его наверх. Нет, мы не просто цепляем, как все показывают. Вот здесь вот зацепляют и опускают и все окей. Нет, и это не шишечка под крабиком. Мы делаем немножко по-другому. Мы зацепляем вот здесь вот. И это еще не все. Дальше вот эта верхушка, которая есть, вот берем закончик, взяли и этот же кончик туда же поддеваем под крабик. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Все. Вот видите колечко, осталось. И немножко вы можете распушить, можете не распушивать. Сейчас я покажу вам элегантную версию этой прически со жгутиком, это больше такая домашняя версия, но очень приятная, прикольная, более такая молодежная. А сейчас я покажу вам более элегантную версию. Там прямо элегантная-элегантная. То есть мы уже не делаем жгутик, мы здесь больше распрямляем, можем даже подрасчесать, если мы больше хотим деловой стиль получить. Теперь мы поддеваем просто в конец волос и его в краб, под краб. Все. Здесь тоже можно много экспериментировать, то есть мы можем так даже не оставлять, мы можем что-нибудь прикольное еще придумать, можем как-то наверх ее подцепить. То есть дальше уже от вашего желания зависит, как вы хотите. Все, я вам показываю, что можно вот... По вот такого круглика сделать. Так, да, кстати, вот даже вот так, и даже еще лучше было бы. Вторая прическа. Более прикольная. Наверное, деловая, это как раз для второй прически, знаете. Смотрите, мы берем волосы вот здесь. Взяли верхушечку. И дальше плетем жгут-колосок. Значит, смотрите. Вот эту часть прокрутили. Дальше подобрали здесь волосы. Взялись. И здесь волос. Взялись. И опять прокрутили жгут. Продолжим, так сказать, прокручивать жгутик. Едем дальше. Хоп! Пониже. Опять берем раз часть волос, два часть волос. Это тут мне прическа, прям вообще очень нравится. И опять прокручиваем жгутик, потому что я колокольчик не могу себе сама сделать ровненький. А это очень даже неплохо получается что здесь особо ничего думать не надо раз опять часть взяли два опять часть взяли и снова прокрутили снова берем но ну, уже видимо да это у нас уже конец сейчас чуть-чуть прокручу и взяли вот эту часть нижнюю оставшуюся и опять же ее прокрутили и закололи крабиком вот так вот. У нас получается как бы такой элегантный хвост. Здесь немножко как вам нравится. То есть мне не нравится, когда вот посюда берут волосы, а вот здесь остаются распущенные. Мне это не очень нравится. Я беру прям, чтобы вот, вот так было захвачено. Вот так, вот прям вот столько волос было захвачено вверх. Поэтому я беру, как мне нравится, боковую часть волос. Взяла, немножко подрасчесала, чтобы не было петухов, чтобы они у нас не куколекали на голове. Дальше. Мы делаем из волос улитку. Как мы ее делаем? Даже мы еще вот повыше можно, вот видеть. вот эту часть, чтобы она немножко у нас была объемная. Вот, вот так еще сделаем, не так вот, а вот так еще ее сделаем. Вот так, вот так, так, да, так и сделаем. И вот на таком уровне я начинаю крутить жгут до конца. Не сильно, туго, потихонечку кручу лайтовая такая должна быть, лайтовый такой должен быть волик. И теперь делаю улитку. Как я ее делаю? Вот. Это у нас начало улитки. Прокручиваю вокруг еще один кружочек. Хоп, уже два кружочка. Так, опять же говорю, чуть-чуть расслабленном виде. Она должна быть два и третий кружочек. Ну, у меня длина волос три кружочка получается. Вот, теперь мы закалываем. Здесь крабиком можем, не крабиком, можем крабиком, как угодно. Вот. Получается вот такая улиточка. Очень симпатичная прическа, я считаю.